Здравствуйте, дорогие! Я вас сегодня приветствую в нашем онлайн-классе. И сегодня мы с вами сделаем очень мощную, глубокую практику, которая позволит нам отпустить боль, отпустить зацепки, отпустить опыт, отпустить, растворить и завершить все, что связано с какими-то накопленными эмоциональными травмами нашего прошлого. Другими словами, можно это подытожить, как отпустить боль прошлого, которую мы носим в своем сердце, которая стекается из всех наших каналов, из всех наших опытов души в сердце. И здесь ждет этого момента, когда же мы ее завершим, отпустим, трансформируем и откроем свое сердце для любви и перестанем страдать, перестанем вынашивать снова и снова те зернышки, которые заставляют наше сознание видеть в мире страдания. Поэтому давайте сделаем это вместе, отпустим боль прошлого растворим ее в нашем теле, в наших энергоинформационных телах. Для этого мы откроем пространство нашего практикума, нашего класса и совершим таким образом все, все моменты по технике безопасности, обережности, такой, сохраняющей нас атмосферы привнесем в пространство, в котором сейчас практикуем. Разотрите ладошки, соедините их вместе у груди, прикройте глаза, соединитесь с собой, сфокусируйтесь на дыхании. Мы откроем пространство мантрой: Онг Намо Гуру Намо, что позволяет соединить нас нашу личность с золотой цепью учителей и с нашим Высшим Я. Делаем глубокий вдох, выдох, выравниваем спину, делаем вдох, чтобы начать. Намо гуру де намо, намо. Садимся с ровной спиной. Левую руку кладем на сердечный центр, правую руку поверх левой, прикрываем глаза, выравниваем спину и складываем губы буквой О. Будем дышать очень медленно и очень глубоко, делаем вдох через рот и выдох через рот. Очень медленно растягиваем вдохи и выдохи и очень глубоко. в наш сердечный центр все события, все обстоятельства, все воспоминания, вся боль, все печали, все обиды, как пролетают перед экраном, все детские истории прокручиваются, дышим глубоко и очень медленно. Очень ровная спина при этом, растягиваем вдох и выдох и ощущаем как мы себя прощаем, как мы всех прощаем, как развязываются, исцеляются все узлы, распутываются все запутанные ситуации. Как исцеляет и опустошает дыхание наш сосуд сердца, как стекается, как, как будто бы серые нити грязи в наше сердце. Все-все-все блоки, все зажимы из нашего тела, из наших ног, головы, даже волос Пролетают перед взором все жизненные истории. Прощайте себя. Чувствуйте, как опустошается, растворяется сердце, озеро эмоций. Пейте жизненную энергию через свое дыхание и Отпускайте, с каждым выдохом происходит очищение, расслабление, очень глубокие, спокойные, мягкие вдохи и выдохи. есть какие-то воспоминания, в которых вы затаили печаль, обиду, боль, вызовите их сейчас в своем сознании и растворите дыханием. Если вы чувствуете вину перед кем-то, если вы перед кем-то виноваты в своем сознании. Попросите прощения за это, простите себя, отпустите. Позвольте себе все эмоции, позвольте себе все чувства. Никто ни в чем не виноват. Отдайте все потоку, пространству вечности. Очистите дыханием, все прощается и завершается. Во всем есть источник, во всем есть Бог. Все было замыслом и божественного начала. В каждой истории есть свой урок. Спина дыхание глубокое. Вся иммунная система, нервная система, гормональная система входит в фазу перезагрузки, полной чистоты, свободы, простоты. Дайте все свои чувства танцу стихий. И эти жизненные силы через свое дыхание. Прощайте себя. Прощайте себя. Я себя прощаю. Я себя прощаю. Я себя прощаю. Да простят меня все люди во всех мирах, во всех воплощениях, во всех измерениях, да простят меня все существа. Глубокое дыхание, медленное дыхание, плавное. Воздух набираем вниз живота и поднимаем его в грудь, в сердце. И выдыхаем полностью воздух, выжимаем все из живота. Ничего не оставляем, ничего не задерживаем. Ничего не охраняем, никаких страданий. Все растворяем, все отпускаем, все завершаю. Высасываем своим вдохом из своего сознания, из своей головы, из своего мозга все воспоминания, все картинки. Всей истории ничего не оставляем. Глубокий вдох. Все прощается, все завершается. и всех, кто находится на его орбите, освобождаю, прощаю, исцеляю, завершаю. Держивайте губы буквой О, не теряйте позиции, локти прижаты к ребрам, плечи расслаблены, столб света, ровная спина, шея ровная, позвоночник. Как стрела. Пускай ветра. Вашего дыхания сотрут все следы времени, пространства, прошлого, настоящего, будущего. Все очищается, опустошается, освобождается. жизненные силы через свое дыхание распутываются опыт искажений. прощайте себя отпускайте Глубокая фаза очищения происходит сейчас. Дышите глубоко, не сдавайтесь. Не оставляйте ничего, никаких страданий. Дышим. Медленное, глубокое дыхание, как музыка. пульсация прибоя, жизненные силы. Пейте жизненные силы через свое дыхание, умирая и воскресая, снова и снова. Все завершается, растворяется, и продолжается прямо сейчас. Очищение, свобода, трансформация каждая клеточка, которая была скована, энергией смерти, наказание, разрушение, обиды, боли получила импульс жизни сейчас. Аура, сияющая, магнитное поле становится невероятно мощным. Связь с каждой частью души восстанавливается. Выходит из тьмы. Каждая отвергнутая тень, Каждый опыт. Просите прощения у всех, Перед кем чувствовали вину. Поставьте маму, отца, планету, всех животных призовите все те опыты в которых вы были причиной боли других существ вы были причиной стыда Пустите всех, кто причинил вам боль, кто был для вас тираном, кто вас отвергал, наказывал. Призовите все насилие, все бессилие, все унижения, все поражения, зависть, печаль. Горе, гордыню, критику и своим дыханием завершайте. Искры света разлетаются из вашего сердца. И возвращается ваше сердце, наполняется вся Вселенная светом и любовью. Теперь делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание и с пушечным выдохом отпускаем. И делаем следующее движение. Поднимаем руки вверх, сложенные в кулаки. И наши указательные пальцы смотрят в небеса. И делаем вращение руками прикрывая глаза и подпевая под мантру или просто слушая. Это самая сильная обережная мантра, которая существует в мире. Господь Спаситель, спаси нас и переведи на другой берег. Ты дал нам прикоснуться к лотосным стопам Гуру, и все дела наши отмечены совершенством. Ты милостив, добр и сострадателен, и мы никогда не забудем о Тебе. В сообществе святых Ты спасаешь нас от бед и неудач, злословия и унижения. Клеветники и враги, ты уничтожаешь все наши невежества в одно мгновение. Присутствие Бога – это моя поддержка и якорь. Я принимаю прибежище Господа в своем уме. Воспоминание о тебе, медитация, приносит мне счастье, а все печали, скорби, все страдания – просто Рассеивается. А теперь мы поднимаем руки вверх, делаем глубокий вдох, натягиваем все тело, задерживаем дыхание и выдох, опускаем руки вниз. Еще раз вдох, руки вверх. Вытягиваем пальцы, задерживаем дыхание и опускаем руки вниз. И последний раз вдох, руки вверх, натягиваем все тело, задерживаем дыхание и опускаем вниз, укладываем на коленях, складываем в гиан-мудру, медитируем. И в этом состоянии умиротворенного, очищенного, защищенного, свободного сознания с мощным магнитным полем, с большой чистой аурой, с глубинным чувством обережности защиты. Мы завершаем эту практику. Практикуйте ее 40 дней без перерыва. И вы не узнаете свою жизнь. Она улучшится в десятки раз. Давайте закроем пространство мантрой ⁇ Сад нам ⁇ Длинный сад. И короткий нам делаем глубокий вдох, чтобы начать С... нам. то что я есть и я принимаю все таким каким оно есть сатнам